Желаю, чтобы все. И вам того же. Во взрослую жизнь, когда можно создавать семьи, заводить и растить детей, у нас вступает гораздо меньшее число граждан, чем могло и должно было бы быть. Так происходит в результате тяжелейших демографических потерь во время Великой Отечественной войны. А это не только прямые потери. Но и миллионы не родившихся в военные годы. И за что я был в тебе такой влюбленный? Где же ты, Маруся, с кем теперь гуляешь? Мне ты изменила, а его кусаешь.